Сегодня я хотел сделать выпуск про овощи, как они называются на корейском, но зашел на сайт, и здесь у нас песня была переведена I am a friend of God. С английского можно можно сказать, я друг бога, да, наверное так переводится. И, еще я думаю как сказать поздороваться с вами сказать здравствуйте дорогие друзья потому что я думаю корейский разговорный клуб давно зародился я думаю там говорить на корейском пытаться нанын чуи чингу чингу друг нанын я ну вот Такое, такое, наверное, выражение, э, в смысле, по-корейски, чу чуэ, чуи, чуи чу иногда читается, э, и иногда читается как ке. Вот такого я еще не встречал. Слово. То есть в молитве, наш там, абуди, отец. А здесь, вот, видимо, так перевели. И вот я думал, как сказать здравствуйте, дорогие друзья, Чингу это друг. Чингудери можно сказать Анх Ощемника, Чингудери. Или Чингудери, Анх это Друзья, здравствуйте, друзья. Наверное, если так вообще говорят покористы. А вот как дорогие сказать это я еще не знаю пока. Вот. И а, ссылки а, здесь, видите, как бы при копировании ставится автоматически ссылка, когда захотите скопировать куда-нибудь, допустим, будете копировать, нажмете и должна появиться. Ну тут, в общем, ссыл ссылки переносятся, но а, я и так все время ставлю ссылки постоянно. На все сайты, которые, материал, с которых я в выпусках транслирую. Поэтому, конечно, сайты от этого только выигрывают. Вот за музыку, за музыку блокируют, поэтому песню вы можете сами послушать на сайте. По ссылке зайти послушать. Потому что здесь, ну, на сайте это, естественно, другое дело. Здесь на сайте реклама. Я ее не показываю здесь в выпусках. А если я включу песню, то будет монетизировано видео правообладателем. И реклама-то еще будет еще и видео. Которая не очень-то нам и, и там и нужна. То есть это за эту рекламу у меня видео мои вообще не монетизируются. Я сам не хочу, чтобы там была реклама даже от меня. От кого-то еще. То тем более. Вот, поэтому я просто ставлю ссылку на сайт, и сайт, сайт соответственно от этого а, на него заходит. И а. таким образом я считаю, что получается взаимный обмен. То есть я транслирую, помощью В этих выпусках происходит и происходит распространение ссылки на сайт. Что это вполне естественно, это по-человечески, я считаю. Сайт от этого только выигрывает. Это что касается самого сайта. А что касается YouTube, то это я не знаю, как у них там все это устроено. Приходят жалобы. Ну, во всяком случае, I am friend of God, поэтому начну. На чуи чингу. Тут начинается песня с куплета. По аэм, that you Чу ним ти наль Тыры, щентирущинти сын как сын как это означает äh... мыслить, мыслить кто? Кто это? Ну, как бы можно так привести. Кто я такой? Э, да, кто я такой, что э, ты э, думаешь обо мне? Что такое Майнфул? Я английский не знаю, но примерно так, э, вольный перевод. Майнфл, да? То есть господь, господь. Это вот название песни, мне кажется, что здесь нанын стоит. То есть нанын это... На, это, это такая форма я, это я, значит я, на. Но это э, форма, когда м, человек говорит такое уже. Это, это форма менее менее э, менее уважительное обычно говорят темные то есть а, по, при обращении к старшему даже и, и э, уж при обращении к богу наверное может, может быть я не знаю как как это все правильно да но мне кажется что надо использовать более вежливую форму тем ну, тут на ныне стоит, может быть так, так и принято, не знаю. Кто я такой, да? Тюним отти ноль. Сынка хащинти. А, хащи почему? Хащи стоит, то потому что а, думает Бог. Но если бы сынка хам не да, думать, да. Это просто, это просто кто-то это думать, да, глагол. А сынкак ха-щи ти это уважительный такой. Наиболее уважительная форма. Ты рыщинин ти. What you hear me? Что ты слышишь меня? Кто я такой, что ты думаешь обо мне? Слышишь меня? Ты рыщинин не и до. Слышать, да, нас. Опять же, уважительная форма. Негидо меня, наверное, То есть то и uh, то есть думаешь и слышишь. То тоже, то тоже. То, то When I call, uh, is it uh, true that you are thinking of me? Когда я uh, когда я звоню и Правду и вправду что а, ты а, думаешь, а думаешь обо мне? Вот здесь э, с английском, честно говоря, ду думать. Может, это благодарность? Ладно, гадать не будем. Чуним. А, Господь, да. Тинширо. Наль, сенькакха, щине. Опять же, думаешь, да? Наль. Саран, хан, хане. саран, любовь. Это уже следующее. How АМ love me? А, это амай, Наль. амай, амай, Наль. Видимо, это когда, да? А что А, э, что ты? Как ты любишь меня, да? Наль Сара хан Хана Но лаура Нуа о Но да ура Гот Алмит Ю лорд о Глори Господь велик Кадет Микен, ты а, а, звонишь а, моему другу? Тяну Хашин, Тяну Хашин, Тяну Ваны Чун, Тяну Ваны Чун, даже в молитве Тяну Чунин не Чинбу Нанын Чу Чингу Нанын Че Чинбу Я друг Бога Ты звони моему другу Чуним ноль Чингу Кроу, Уры, Шос, Счет, Не. Вот. Вот автор. Здесь ссылки есть все. Это я поставлю. Вот таким образом мы почитали. Здесь, а, здесь та реклама идет. Тут вот я хочу показать все ссылки, которые я поставлю под видео. И там же будет ссылка на группу ВКонтакте, и там же будет еще ссылка на как раз-таки разговорный клуб. Там пока никого нет, да и в группе, собственно, тоже немного народу. Потому что я сам учу, пытаюсь, чтобы это было наиболее эффективно. Среди тех людей, которые тоже пытаются наконец-таки заговорить корейском, поэтому это не только обучение, но и встречи в рамках, да, свободны, чтобы мы общались по-корейски, то, что знает. Готовли встречу, проводили ее, и даже не обязательно в каком-то месте, а мне так кажется, что это нужно делать пока лето, можно э, в форме прогулки, то есть гулять и кто что знает то, что мы говорим обычно на русском, пробовать какие-то фраз говорить на корейском пытаться. Вот в такой форме. Ну, для этого можно и выучить и какие-то слова, например. Ну, естественно, и, и фразы тоже. Ну, кто-то, может быть, кто смотрит сериал, уже хорошо говорит, на так, так простые фразы говорит. А, я пока не очень много говорю фраз. Кстати, вот их можно, но ну, это мы в другой раз посмотрим. Вот еще ссылки. Здесь у нас на этот сайт будут. Этот тренажер здесь можно все выучить. алфавит. Здесь озвучивание идет. А. Гласные, согласные, дифтонги. Ссылку тоже я уже ставил. Это Тюменская школа корейского языка тоже я ставлю ссылки потому что здесь я тоже беру информацию ставлю ссылки тюменская школа потом еще а, вот этот сайт собственно да с которого с которого беру я текст здесь есть переводы на корейский Да, и еще есть сайт. еще есть сайт, где несколько песен. Э, несколько песен, переведены на корейский Владимира Семеновича Высоцкого. И также э, на этом сайте вот, в частности, можно найти переводы песен Виктора Цоя. Вот. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.